Магия полнолуния. Вам понадобится красная шерстяная нитка, масло, жасмина, розы и лаванды. И белая свеча. Желательно восковая, но в данном случае это не так важно. Главное белое. Зажгите свечу, завяжите на шнурке узелок, приговаривая. Силой моего желания наполнится этот узел. Смочите этот узел капелькой розового масла, затем завяжите второй узел прямо поверх первого и продолжите заговор Светом моей любви осветится тайный союз». Капните на него немного масла лаванды. Третий узел завяжите со словами «Как крепки эти узлы, так и наша любовь крепка будет». Окропите узелок маслом жасмина. Спрячьте шнурок подальше от посторонних глаз и вскоре вы обязательно встретите свою вторую половинку.